Всем привет! Британский фильм «Бесконечность. Субъект неизвестен». В нем помимо первого смыслового ряда про день сурка, такой девчачий вариант дня сурка, просыпаться и проходить одни и те же задания снова и снова. Помимо этого тут есть целых три конспирологических смысловых ряда, и один из них тот, который видит пока что только мой канал. Там есть вторая луна, залитая кровью, и дирижабль. Значит, Первый смысловой ряд связан с экспериментами МК-Ультра и экспериментами над реальностями. То есть подразумевается не только работа с мозгом, но и с физикой мира, с новыми мирами. Может быть, этот смысловой ряд кто-то откомментирует более подробно, чем я сейчас. Второй смысловой ряд – это политика. Здесь фильм предсказывает события в Украине, очевидно. Самое интересное, что женщину, как ее одели, во-первых, она балерина, как окажется в конце фильма, она танцует балет, ее одели как кавказскую пленницу, а там, где она шла с фонарем по лесу, по темному лесу, это был вылитый ежик в тумане. То есть создатели фильма конкретно ориентировались даже на, ну, на нашего зрителя и сделали кадры, похожие на то, что нам родное, знакомое. Вся обстановка, в которой она находится, вся обстановка и... Картина, мимо которой она проходит, там желто-голубое поле, синее небо, желтое поле вот даже в оттенках желто-голубого флага и пополам перерезанное. И на этом поле лев и львица. Я это перевожу как город львов. Кто откомментирует политический смысловой ряд этого фильма, может быть, добавит еще. Там много чего было, и. То есть режиссер как бы описал прошлое, как он увидел, что может быть, а затем в будущем полностью опустошенная местность, где ни единого человека. Позитивный посыл сегодня моего комментария к этому фильму в том, что будущее, как мы видим, вариативно. А теперь же подойдем к самому интересному, к третьему смысловому ряду, который замечает пока что только мой канал. Ну так вот, когда она идет, трижды показывают, трижды за фильм люди, трижды показывают две луны. И вторая, посмотрите по ее размеру, она пох похожа по размеру на ту луну, которая была в дюне три луны и надо вспомнить в клипе Гримс там соотношение лун я тоже посчитала это ну, короче если это Церера Церера она идет как одна треть от диаметра луны условно у луны там за три километров диаметр диаметр от, от края до края у Цереры условно за одну тысячу то есть как одна треть то есть Церера в определении не могла быть дальше Луны на орбите, иначе бы ее размер выглядел бы в этой съемке намного, намного меньше. А она на этих съемках вот три, три случая я перечислила, она идет как половина от диаметра, меньше очевидно меньше, но как половина или возле того. Это значит, что орбита Цереры была ближе. Я перечислила сейчас еще раз. Дюна. В Дюне показывают буквально кадры этой Луны. Гримс. И вот здесь. И э, в «Битве титанов» надо еще показывать. И там уже не так очевидно, но я покажу, его, скажете, очевидно ли. И в «Сатанинской панике». Вот еще два источника, где не так очевидно. А так вот третий фильм, где очевидно происходит это окрашенная кровью, как бы покровая вторая луна. То есть там идут бои, и там, видимо, убивают тех, кто летал на этом корабле. Тех, кто был на этой луне. И я предполагаю, дело в том, что... Помните тему с роидами именно из статей? Я не могу подтвердить или опровергнуть в стиле своего канала, но две статьи разных авторов говорили о том, что роиды связаны с луной, и с техникой, что на Луне какая-то техника на нас влияет. Один говорил конкретно про симуляцию, другой про что-то еще, но оба сошлись во мнениях при этом. Роиды и техника. То есть Луна, созда... возможно, создает симуляцию или какое-то наше, я не знаю, мироощущение, мировоззрение, я не знаю. Луна влияет на то, как живет эта жизнь тут. Может быть, она создает физику и симуляцию? Я задаюсь вопросом. И смотрите, что происходит. Луна это обогрена кровью. И там летают дирижабли. А сейчас еще одна отсылка к еще одному фильму. Называется «Падение Луны». Кстати, многие люди его откомментировали. Никто, никто не заметил, что в начале фильма летают такие же дирижабли. Это не воздушные... Объекты, которые сегодня, которым надо много условной силы пропеллера, чтобы держаться на воздухе, которые гасают поэтому быстро, этот объект он висит, он висит как дирижабль, наполненный гелием или водородом, он висит, и такой же точно медленно плавающий дирижабль в фильме «Падение Луны. Кстати, подобные летательные аппараты в пятом элементе. Казалось, фантастика, гравитация какая-то. А это может быть плотная атмосфера и гелевые шары. дирижабли как время другой реальности или другой плотности атмосферы. И в фильме «Падение Луны» возможно описано не будущее предполагаемое, а прошлое, когда атмосфера была плотнее, когда летали такие вот вещи. И дальше обязательно заходите на телеграм-канал. Обязательно, потому что там я публикую очень интересные вырезки из фильма, которые здесь я публиковать не могу. Она подходит к пианино, нажимает на ноту ми, и я пошла проверять, проверять, какая это нота. Это ре, звучит как ре, а она нажимает ми. Как понижение вибрации на два полутона. И ладно вы этот фильм, ну просто она нажала на клавишу, да. И я ломала голову, где-то еще был такой же случай, точно так же я подбирала клавишу, и тоже получилось Ре. Это был фильм «Бегущий по лезвию». Он тоже там подходит, кажется, «Бегущий по лезвию», если я правильно помню. Тоже нажимает, и там я подбирала, что это по звуку было нота Ре. Нота Ре второй октавы. Я сейчас даже не проверяла, что это за чистота такая. Ну почему-то, ну люди, два фильма, вот я так проверила. А она нажимала на ми. Или посмотрите внимательно, но на крайнюю клавишу нажимала, а не центральную. Дальше там был еще один нюанс. Она нажимала определенный аккорд, а вот тут уже пусть музыканты откомментируют. Эти четыре клавиши были, во-первых, прокрашены, они были затемнены на тех кадрах. А после, когда она ворвалась в здание ученых, там реальность создала органный зал и на органе она сыграла, кажется, этот же аккорд или нет. Пусть и музыканты скажут, что там интересного, чем этот аккорд интересен, вот так. Я не думаю, что в таком фильме вот <laughs> это было просто так потому что четыре клавиши были прокрашены. Итак, подытожим. Первый, три смысловых ряда, помимо очевидного. Первый смысловой, там сразу говорят исследователи, ученые, про изучение МК-Ультра, про то, что Советский Союз тоже не отставал, и тоже проводил подобные исследования, и про изучение параллельных реальностей, про создание миров. Второй смысловой ряд – предсказания войны и вся наша обстановка, похожая на наш быт. Героиня одета, как кавказская пленница и ходит по лесу, как ежик в тумане. Прогноз, который, к счастью, не сбылся и, надеюсь, никогда не сбудется. Третий смысловой ряд – тот, который замечает пока что только мой канал. И там вторая луна, залитая кровью. На радиус обращайте внимание, она идет как половина от второго объекта. В радиусе большой Луны. Итак, Луна, висящая в небе дирижабль, новая реальность, странные фокусы с нотой Ре, которая звучит как... А, нота ми звучит как Ре. И день сурка. И день сурка тоже в эту же кадушку. Не к тем смысловым рядам, а именно сюда. Выводы мои, к чему ты клонишь, у меня спросят. Вот такая версия, чисто фантазирую сейчас, что если Луна, как прибор, специальный прибор, создает симуляцию, физику, в которой мы пребываем. И вот заменили одну Луну другой. Я думаю, что это все-таки была Церера, и она была ближе к нам. Вот можно даже рассчитать, насколько, судя по размерам, которые показывают. Цереру захватили. Вот сейчас был момент, что ее не просто угнали, а потом уже захватили. А сперва она залитая кровью, откровенно. В Дюне и в, и в фильме Гримс она была все-таки светлая. Здесь она была как бы обогренная. То есть сперва на этом объекте шел бой. Видимо, видимо было много жертв. А потом уже произошел угон. И по поводу этой Луны я хочу сказать, ее получается угнали, эта Луна не падала. И о ней никто не говорит. Но эта Луна создавала другую симуляцию или влияла как-то. И без нее наша текущая жизнь как-то поменялась на уровне физики. Много темы про то, как Луна влияет на женский организм, про циклы. Про циклы. И Давитайк про это говорит. То есть что-то поменялось на уровне физики, может быть, на уровне восприятия, ясновидения, чувств, может быть, вот как понижение вибраций, более злыми стали, стали более доступны низкие вибрации, ну, как варианты. Во времена, когда это произошло, почему-то были такие летательные объекты, чисто висящие в воздухе, которых сегодня нету, Или мерность другая, не трехмерная, допустим, четыре. Я не знаю, не разбираюсь. Я не понимаю, точнее, четвертое измерение пока что. Вот вроде не глупое, но я не понимаю. Тогда были такие висячие объекты. И когда Луна ушла, то получилась симуляция с днем сурка, с новыми правилами, с низкими эмоциями, низкими вибрациями, с повторениями, с перерождениями. Просто как вариант такая версия. Тем более, что целых две статьи про Роидов связывали Луну, текущую Луну, именно с техникой и с воздействием на нашу реальность. Да, и вопрос, стоит ли смотреть фильм, чисто поностальгировать. Честно говоря, Честно говоря, вот я себе представляю, мне кажется, Голливуд более выгодно обыграл бы даже внешность героини. Вот этот стиль кавказской пленницы можно было обыграть более выгодно. У нее хорошая внешность, она балерина, в конце она танцует. Кстати, балет в черном. В красных пуантах это тоже как символ войны. Это уже ко второму ряду, там, где политика. К тому смыслу, там, где политика. Черные лебеди с крокодильными головами танцевали в клипе в группы b 2 Философские камени. Я не знаю, тяжело ли зрителю вот так слушать, как я сыплю примерами. Я бывает что-то забываю, но в основном держу в памяти. А если так не держать, то вот такие параллели, они и не находятся. Ты можешь подумать, что это для, ну, просто для эффекта в фильме и все, и ничего больше. Ну так вот, даже вот в ее внешности она не очень тут выглядит. Это можно было все как-то иначе показать. И в целом сюжет, я бы не сказала, что он нагнетает загадку или нагнетает страх, что это был ужастик не знаю, мне, мне не хватило какого-то давления на нервы в этом фильме, вот критично говорю. Ну, просто посмотреть, и кому интересно именно половить новые символы, именно смотреть вот в указанных трех аспектах, вот так смотрится намного интереснее. А еще одна деталь, забыла упомянуть, относится к, к тому смыслу, который видят мой канал, опять-таки сюда, к симуляции машины, по своему желанию, то заводятся, то не заводятся. То есть это реальность то открывает какие-то двери, то закрывает по своему желанию. В конце героиня попадает в этот научный центр, где открывает двери и встречает разные версии себя. В одной версии она действительно хорошо танцует. Надо было бы с этого и начать, если уж фильм для девочек в одной она встречает себе подобных, относится ко всему скептически. В одной комнате она превратилась в монстра подземного со светящимися глазами. Дальше она кричит «Помоги!», Ну подразумевается, наверное, что она молится. Она молится, кричит о помощи, и на этом режиссер прерывает съемку. Титры говорят, что фильм снят во время локдауна 2020 года. Мне кажется, этот фильм захотел преднамеренно оставить такую пессимистичную ноту, что непонятно, как она отсюда выберется, то есть подразумевается, что она отсюда не выйдет. Пессимистичная нота в политическом смысловом ряду. Полное опустошение города. В общем, сплошная печаль. Кто-то оставил такое фатальное настроение, так что, кто будет смотреть этот фильм, намного интереснее его смотреть после моего предварительного комментария. Наловить символы. Кстати, у нее машина с номером 09. Уже не знаю, что это. Может быть, кому-то, кто недавно подписался на канал, будет тяжело воспринимать вот этот поток примеров. Я причем скриншоты не ищу, иначе каждый ролик будет сниматься слишком долго. Такой поток примеров. Но это лишь поначалу и приходит с опытом. Кто смотрел предыдущие комментарии к клипу Гримс, где белые лежать, я показала, что это ц... вероятная Церера в дюне две луны. Кто смотрел, тому уже легче, да? Тут уже знает, о чем я. А по-другому эти параллели не проводятся. Короче, я думаю, что помимо трех славянских лун, была еще луна. Которая не упала, которая была угнана. Пишите комментарии, смотрите фильм, кого заинтересовало. Ставьте лайк обязательно и подписывайтесь и заходите на телеграм. Там будут эти замечательные интересные вставки. Действительно интересные моменты. До новых встреч!